Привет, друзья! Привет, коллеги! В этом видео я хочу поделиться с вами двумя инструментами, которые помогут вам не только в работе, но и в жизни. Первый важный инструмент – как с помощью номера мобильного телефона узнать больше информации о его владельце. фамилию, имя, отчество, социальные сети, электронную почту и так далее. Ну и второй инструмент, который нужен каждому менеджеру по продажам – это как с помощью специального ресурса собрать базу мобильных номеров, лиц, принимающих решения и предпринимателей. Желаю вам приятного просмотра. Пожалуй, я начну с инструмента, который называется Парсер. Для этого я буду пользоваться сайтом parseronline.ru. С помощью этого инструмента я соберу мобильные номера, которые были оставлены представителями компаний, в справочнике 2 или на Яндекс-картах. Помимо этого, Парсер позволяет собирать также информацию с Авито, и дальше я покажу, как по этим мобильным номерам устанавливать данные их фактических владельцев. Найти сайт Parser Online очень просто. Для этого вводим в поисковике Яндекс. слово парсер онлайн. Нажимаем Найти. И буквально первой строчкой в выдаче мы видим нужный нам сайт parseronline.ru. Переходим на него. Для работы с этим инструментом вам необходимо зарегистрироваться, пополнить личный кабинет. Но даже это не обязательно, если вы парсите какую-то небольшую группу контактов. Возможно, вам будет достаточно демо-выгрузки. Сейчас я покажу, как это работает. Давайте посмотрим, что же есть полезного на этом сайте. Мы будем работать с базой данных. Мы видим базу данных «Авито». 2GIS и Яндекс карт Я больше всего вижу релевантности в базах 2GIS, так как Яндекс не успевает убирать устаревшие данные из своих ресурсов. 2GIS в этом смысле работает намного быстрее. Но, кстати, для сбора именно мобильных номеров, возможно, более продуктивно будет использовать базу данных Авито. Но сегодня я покажу, как это работает на примере базы данных 2 Обязательно самостоятельно посетите этот ресурс, Ощутите на себе, насколько он комфортный в использовании и активно применяйте его в своих продажах. Давайте выберем регион. Я выберу Москву как самый густонаселенный регион Российской Федерации. Также хочу обратить ваше внимание на то, что парсить можно не только по Российской Федерации, также доступны и другие регионы, ближайшие соседи нашей страны. Я надеюсь, что у нас есть зрители из этих стран и данное видео будет полезно и для вас. В качестве примера мы рассмотрим одну из самых актуальных областей бизнеса это строительство представим что я какой-нибудь продавец железобетонных изделий или арматуры и мне необходимо выйти на контакт с представителями строительных компаний которые занимаются комплексным строительством и явно в своей работе используют металлическую арматуру в фильтре поиска я укажу что мне нужны только мобильные номера мобильные телефоны и поставлю галочку без филиалов в данный момент другие параметры меня не интересуют но если у вас есть задачи сделать рассылку по e-mail или позвонить клиенту по любому номеру не только по мобильному то вы можете оставить все эти значения для того чтобы выгрузка получилась наиболее объемной Итак, мы видим всего 1200 компаний которые указали свои мобильные номера по москве в строительной сфере я думаю что мне этого будет достаточно если бы я связывался с каждым из них то я потратил бы на это как минимум два а то и три месяца поэтому данной базы для меня будет достаточно тем более что мы а используем только в качестве примера, в качестве демо выгружаем 25 контактов с мобильными номерами и смотрим, что же мы сможем определить, зная номер мобильного телефона представителя компании. Для этого мы будем использовать другой инструмент, это Telegram-бот, который называется Quick OSINT. OSINT это аббревиатура, которая в переводе с английского означает сбор информации из открытых источников. Такой вот вид коммерческой и некоммерческой разведки. Как утверждает администратор данного бота, все полученные данные пришли из открытых источников, а значит совершенно легально для того, чтобы мы их с вами узнавали. Вообще хочу подробнее рассказать, что могут такие боты. Такие боты могут вычислить достаточно много информации о владельце номера. Это и адреса социальных сетей, и аккаунты на электронных досках объявлений типа Авито, номера автомобилей, которые были привязаны к парковочным сессиям, например, в Москве. Иногда это примерные адреса проживания, даже номер паспорта или банковской карты, адреса имейлов, e слитые пароли. В общем, достаточно много информации, которая здесь может всплыть но нам не нужно столько много информации главное что нам нужно это имя отчество для того чтобы обратиться к человеку и работать с ним уже не в холодную а утеплить его таким личным обращением копируем первый номер из того файла который прислал нам parseronline.ru. и загружаем его в telegram бот для того чтобы узнать имя владельца Итак, мы узнали что это господин поляков он пользуется несколькими автомобилями в частности, это Land Rover Discovery 4. Мы можем получить еще больше информации о владельце, если запустим поиск по тем данным, которые обнаружены с помощью вот этой вот поисковой выдачи бота. Я не могу очень подробно вам показывать, как это работает, так как это может считаться разглашением персональных данных. Но я оставляю специально для вас ссылку в описании к ролику, для того, чтобы вы зашли в этот бот и посмотрели, как он работает на практике. У вас будет три бесплатных запроса для того, чтобы это увидеть. Давайте загрузим второй номер. И вот мы тоже получили о нем информацию. Мы знаем, что это Андрей. Попробуем следующий. По третьему номеру мы видим, что это некий Владимир, который проживает в Москве, который публикует свои объявления на Авито. Мы видим даже архивные объявления, которые были опубликованы ранее годами, которые опубликованы в 2020 году, в 2021 году. Давайте теперь в качестве примера ведем адрес электронной почты, так как вы часто сталкиваетесь в работе с тем, что вы знаете какой-то e-mail, вам говорят, вышлите информацию на этот адрес электронной почты, но человек так и не представляется, и в данном случае это прекрасный шанс для вас, чтобы узнать, как же на самом деле его зовут и как к нему можно таргетированно обращаться по имени и отчеству. Вот в данном случае мы видим, что это некий стройпроект. У него есть номер мобильного телефона, который привязан к этой электронной почте. И сейчас мы проверим сам номер для того, чтобы узнать больше информации о владельце. И вот мы обнаружили интересный момент, когда формально сим-карта, скорее всего, зарегистрирована на некого Александра. Однако пользуется ей другой человек, который представляется Виктором. Скорее всего, он и является фактическим владельцем этого номера. И также мы понимаем, что человек из компании стройпартнер, то есть мы абсолютно попали в Цель. Видим, что Виктор Геннадьевич записан на многих людей под разными именами, но так или иначе связан с ЖБИ, связан со стройкой. В общем, вот такой вот полезный, замечательный инструмент. Используйте его, пожалуйста, только во благо. И ни в коем случае не нарушайте действующее законодательство Российской Федерации. Не разглашайте информацию, которая может являться персональными данными. Я искренне надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Ссылки на эти ресурсы я оставил в описании к ролику. Я очень благодарю вас за те комментарии, которые вы писали мне к предыдущему моему видео. Вы спрашивали, когда же я буду снимать новые ролики, почему они не выходят. Мне, правда, это очень приятно. Я не ожидал, что мой дебют станет настолько востребованным. Поэтому я продолжаю для вас снимать видео по теме продажи и маркетинг. В, два время я... два... В ближайшее время я сделаю два ролика по теме того, как лить рекламу в плюс, как конвертировать входящие заявки в отделе продаж в стопроцентные продажи. Просто подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, и вы точно не пропустите это видео. До новых встреч!